Джефф Безос использует у себя блокнот, и он обогнал уже Гейтса 92 миллиарда. Значит, я скажу, что есть место, где блокноту идеально среда подходит. Просто когда вам в... нужно, когда вам нужно пофантазировать. То есть, когда вам нужно вот, вы, выгрузить свои идеи, черновички пописать, вот и туда и самим, самим с тобой пообщаться. Да, и почему? А потом это нужно перенести, потому что в Амазоне, коллеги, но вы видели картинки, как в Амазоне все перенесено. Не блокнотами управляется, этот склад. Значит, когда вы хотите с собой провести работу, с самим собой, когда вы не нарушаете картину ясную, когда визуализацию нарушаете, когда просто самим собой ведете диалог. Выгружаете мысль в блокнот, потом обратно думаете. Но потом вы проводите мозговой штурм с командой, выгружая конкретные шаги в конкретную электронную систему, вы побеждаете. А если вы считаете, что блокнот это средство коммуникации между сотрудниками, то есть как средство коммуникации они, скорее всего, не используют его. Они используют как инструмент для думания. Инсайты чтобы инсайты приходят, чтобы их облечь в какую-то визуальную форму, чтобы заново загрузить в голову. То есть тогда блокнот помогает. Используйте блокнот как черновик, но не как инструмент управления задачами.